Привет, земляне! С вами Брис и Перпин, и мы пришли с миром. А сегодня мы расскажем о странных людях, которые встречались нам на нашем художественном пути. После того, как мы начали, наверное, делать канал, эти люди стали писать чаще. Эти люди встречаются вообще всегда, когда у вас есть паблик или канал, или вы просто рисуете. Есть разные типы таких людей. Некоторые просят нарисовать арт просто так, некоторые хотят втянуть тебя в какую-то авантюру. Некоторые просто хотят, что ты работал за них бесплатно, делал какие-то заказики их, выполнял их при Хотел. Однажды прекрасным зимним днем, когда я только проснулась, где-то ближе к пяти вечерам, мне написал один я человек. Ближе к пяти Эй, как И пишет этот человек. Привет, у меня к тебе есть коммерческое предложение. Я увидел, что ты делаешь о анимации. В общем, он предложил мне заниматься каким-то YouTube-каналом. Он написал мне. Сейчас нам нужен человек, который будет отрисовывать по одной анимации в день примерно 35 секунд сказал то что у них уже есть заработок то что деньги делить будем 50 на 50 типа с него там пиар канал и тому подобное а с меня типа контент Охуенное предложение я такая ну в принципе это интересно да при том что деньги делить он предлагает 50 на 50 и он такой говорит типа зарабатывать будем от 20 до 50 я сразу же конечно начала расспрашивать а что что это такое что за канал может быть я сразу мне написала сказала что уезжаешь в Дубай, у тебя есть деньги, теперь ты богатая. А я такая, ты хотя бы, блядь, тебя спросила, что рисовать надо такая? А, ну да, чё-то не додумалась и начала спрашивать. Ты все заспойлерила. Да. Я хотела показаться человеком приличным. Все знают, что Кстати, ты тут один дубайц да? тебе привет передает. Я спрашиваю, а можно примеры и на канал ссылку? А он говорит: хорошо, типа сейчас пришлю. И. Э, самое плохое, что можно было прислать Он присылает ссылку на коротенькое видео с ютуба На котором, между прочим, полмиллиона просмотров Прошу заметить И знаете, что там? Там один человечек из Амонгуса монгуса Срет на другого человечка из-за монгуса И это длится 30 секунд О мой бог, вот это контент Это просто о май показали вам Я такая, боже мой, это прекрасно чтобы, чтобы вы ушли от нас к нему, нам да. нужны люди. Да, потому что это такая конкуренция. Ну, я, конечно, поржала. Мой ответ, естественно, был сразу же нет. После этого я просто проигнорировала его сообщение и как бы больше ему не писала. Он несколько часов подряд начинал накидывать мне сообщения где говорил, могу кидать примеры роликов, у нас, типа, выход на монетизацию, это успешно, это то, что вам нужно. Короче, начал заниматься вот такой вот херней что пытался меня уговорить. Я ему говорю спасибо, конечно, за предложение, но я откажусь. И он говорит, возможно ли узнать, с чем это связано? Я тогда ему отвечаю. Понимаете, на самом деле у меня слабое здоровье. В особенности у меня слабый желудок. Мне кажется, мне не получится рисовать вам анимацию по состоянию здоровья. Понимаете, меня стошнит. Я просто троллила его как могла. Я, я, я знаю, что это плохо, что я написала. Но еще более смешно, что он на этом не ответил. Да вы что? Это никак бы не помешало нам работать. Мы бы с вами договорились о том, как вам удобно было бы. Мы всегда на стороне человека, с которым мы сотрудничали. Постарались бы найти максимально быстро выход. Короче, он опять начал сыпать меня сообщениями, пытаться говорю, И кинул другое видео. Вот, смотрите это видео без, там, говна и палок. Там два персонажа из Амонгуса, и, типа, там какой-то интим подъехал. Один шлепает другого по они заднице. Они Вот такое вот это такое видео бы было. Надо, а и я говорю ему, понимаете, с этим тоже могут возникнуть некоторые проблемы. Дело в том, что я мусульманка. Он говорит, а с чем это связано? В плане рисования. Я говорю, ну, понимаете, сцены сексуального характера, мне такие нельзя рисовать. Пови поверисповедание. And <coughs> И дальше было, было, было бугарное, типа Нашел в твоем 18 плюс паблике тебе коммент Понимаю Последнее сообщение, которое он написал Блин, точно, это же мусульмане Но это же в шуточной форме Да это игра, типа Или этого достаточно, чтобы отказаться там Ну, типа он задал этот вопрос Но я уже это сообщение не прочитала Потому что я больше не общалась с ним Мне очень сильно интересно, где он нашел Изначально людей, которые это рисуют Не, ну важно представь я прихожу к тебе такая: давай сделаем канал, где будем рисовать а, анимации по Монгусу, где один срет на другого, чтобы дети это смотрели. Ты такая: Да, давай, мы же друзья, я с тобой туда пойду, сюда пойду. Будем рисовать говно и зарабатывать деньги. На это! А теперь мы расскажем про человека, точнее, про тип людей. Я не знаю, попадаются вам такие люди или нет, но со мной в моей жизни, наверное, было несколько раз такая история. Сейчас мы расскажем про людей, которые не обещают вам золотые горы. Более того, они хотят, чтобы вы работали бесплатно. И сейчас нам эту историю расскажет Бриз. Ой, спасибо, ты так меня представила. Мне так приятно. Спасибо. Не надо аплодисментов. Не надо, не надо. Все порядка. Ладно <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Эта история произошла очень давно В 2018 году все это произошло Я только год как вела свой паблик То есть у меня там было, ну, максимум подписчиков 200-300, да И я тогда очень сильно хотела начать писать свой комикс Ну, как сейчас, в общем-то Но у меня вообще не было никакого опыта Я ничего не пробовала И я решила запилить несколько тестовых страниц Чтобы посмотреть, ну, типа, какой шрифт там подходит, да Как эти баблы рисовать Как делать все вот эти штуки Я не знаю, блядь, как их назвать, Кадры, да? Фреймы. И... Фреймы, да, я забываю. Ребят, если хотите, чтобы мы записали видео про наши старые-старые арты, еще даже со времен школы, то пишите в комментариях, ставьте лайки, мы обязательно его сделаем. И когда я отрисовал ему 4 из 6 страниц или около того... Не, наверное, даже большую часть, то там был, короче, кадр с полуголой девушкой. И суть. Суть другого. Суть, что после этого кадра чувак написал мне в личку типа так и так видел ваш комикс. Четырех страниц. Я такая, спасибо. А типа, в чем проблема? Он, типа, я, я чекнула. Этот чувак был вообще не из моих подписчиков. И он такой, типа, слушай, я еще художника для комиксов. Типа, в будущем это будет платный проект, так что, возможно, есть шанс заработать. Такая, ну ладно, такая, ну давай, что ты хочешь? Он, короче. Короче, хочу комикс про ассасинов. Чтобы ты понимала. У меня комикс со статичными картинками из девушек, которые просто разговаривают. Чувак ага. хочет, чтобы какой-то мужик прыгал по зданиям, размахивал оружием. Я не стала ему уже говорить, что он что-то, конечно, не того художника выбрал, потому что, по-моему, это было, блядь, и так логично, да? Прикол в том, что он начал мне сразу скидывать примеры. Я еще... я ему не сказала ни нет, ни да, а он сразу мне начал скидывать и персонажей, блядь, и примеры того комикса, как он хочет видеть, там, динамичные суперкартины, здание охуенно прорисованный фон там, му, и в довершении, пока я ему писала, пошел нахуй, он мне успел скинуть, блядь, лор. Огромный, блядь, uh -huh. кусок лора. Я это, даже, я это, типа, начала там чуть-чуть читать чисто топоров, я ну что там написано? Я вообще нихуя не помню, что это было, да, но по-моему, блядь, это был пересказ сюжета Assassin's Creed, возможно, чувак просто слишком сильно вдохновился этой игрой и решил сделать по нему комикс, собрав низкосортных художников, потому что, как оказалось, я буду делать Делать его не в соло, а он собрал еще какую-то кучу людей, и каждый будет делать по какой-то определенной странице. Ну, то есть ты а уже хренеть. представляешь есть... уро уровень кринжа, да? Типа, ты понимаешь, ты читаешь то... комикс, и каждую страницу новый чувак. <свят> ты просто понимаешь, что если он набрал людей, то есть на это кто-то согласился. <свят> я не уверена, что он набрал людей, но он типа скидывал не свои, ну... Но... Хорошие, скажем так, примеры, но вряд ли это типа были художники, которые согласились. Потому что даже я, не имея подписчиков, сказала, ты «Чел, ты что-то охуел, я не буду это делать». И мы распрощались. И знаешь, что, слава богу, что этот чувак не был наглым. Он просто такой, типа, «А, ну ладно, пока». Наверняка он меня еще вообще скинул, но я не проверяла. И как бы это, на самом деле, конец истории. Но, ребят, не надо искать таким образом художников. Потому что даже есть, есть такие паблики, как «Арт подслушана. Там люди ищут там художников, друзей, всякого дня, да. И я не, не раз видела посты, где люди такие «Ищут себе художника для комикса». С меня любовь и уважение, да. И даже там, блядь, комменты, типа, еще кто тебе будет без оплаты что-то делать, никто, то есть, на это даже не отзывает. Вы должны понимать, что все-таки это какая-никакая работа, и за бесплатно рисовать комик не по своей идее, а для вас. Но, блядь, этим никто заниматься не будет. Пожалуйста, смиритесь с этим. Либо учитесь рисовать сами, либо доставайте деньги. Что еще сказать? Я свой-то комикс не могу нарисовать себе за бесплатно. Не то, что кому-то еще. Рисов, блин... А, ребята, которым писали Такие же примерно сообщения Обязательно пишите в комментариях Потому что это такая ржака Мы очень хотим прочитать Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на наш Что там у нас еще там есть кроме канала Я забыла уже У нас есть тикток По нашему каналу Нет подписывайтесь на паблики Не подписывайтесь на тикток Пишите туда комментарии, нам очень грустно, когда там нет новых комментариев. Я вас умоляю. Читайте. Свой. <пишите> всем спасибо, ребята, за просмотр и всем пока. <пишите> На самом деле мы трусы, которые отрастили людей в себе, потому что их давно не мыли. Мы как грибок, <пишите> <Бля>. <пишите> размножаемся там, где влажно. А, да, поэтому вот. <пишите> а где влажно? У нас <пишите> в трусиках. Блять, <пишите> какой криш. Don't leave you behind.